Всем привет дорогие друзья, вы на канале Чайок ТВ. На моем канале есть видеоролик про то, каким был Амонкас в первой части, когда он только вышел. И данный видеоролик вам понравился, поэтому я решил сделать вторую часть, в которой я уже покажу, каким был Амонкас в бета-версии. Также для того, чтобы тебе было удобнее, я сделал тайм-коды в описании. Ну а тебе не нужно идти никуда, просто нажми на видео, и все нужные тайм-коды у тебя будут под рукой. Также и ту продвигает ролики, которые смотрят до конца. Ну, поэтому ты понимаешь, что нужно делать, но я приступаю к самой теме видеоролика. Но сперва мы посмотрим на видеозаписи, которые сделаны были в бета-версии Among Us. Ну, а пока мы смотрим, ты можешь еще влепить лайк. Ну, я не знаю, ну, есть же время. В общем, рассматриваем. Очень много изменилось, прям очень сильно много. Особенно вот эти ящики и особенно формат самой игры. Ну, это задание фактически не изменилось, но ну, а так, ну, сам коридор изменился, конечно, и посмотри на это шнобель. Это не камера, это не пойми что. Ну, хорошо, что ее сделали нормальной. Ну, а так, дорисовали текстурки, тут двигатель изменили, сканер, он теперь повыше. Ну, а так, изменений, ну, вот, убийство тоже самое. Кстати, многие говорили, то, что перемещаться в люке раньше нельзя было, вот опровержение. Ну, это вторая часть видеоролика, в которой я покажу, каким был Амон Каздо и после. Но если ты не поставил лайк, то можешь прямо сейчас его поставить. Так как я очень сильно старался, и сама идея очень интересная. Ну и также напиши комментарий от четырех слов, потому что он тоже продвигает видеоролик. Также ты можешь подписаться на мою группу во Вконтакте, потому что там скоро 100 подписчиков, не будет очень сильно приятно, если ты меня поддержишь. Ну а теперь мы проходим мимо хранилища, в хранилище тоже очень сильно изменилось, а особенно комната связи, которая была раньше вообще пустая. Ну а теперь стало все вот так красиво, и, конечно комната связи очень сильно изменилась. Ну а ты посмотри на двигатель он вообще похож на самолет. Ну а посмотри еще и на реактор. Изменения прямо очень большие. Раньше было очень сильно пусто. Ну а теперь посмотри то, что задание было. 15-секундная, а теперь оно длится целую минуту. Анимация убийства точно такая же, здесь уже ничего измененного нету. В люк прыгает точно так же, но посмотри на камеру, какая же она ужасная. Ну а сейчас посмотри, добавили маленькие детали, и двигатель не похож на самолет, и реактор выглядит достаточно прилично. Главное, что разработчики убрали пустоту. Ну, на этом ролик подходит к концу. Во-первых, ты досмотрел до конца, за что тебе отдельное спасибо. Ну, а прям огромное спасибо будет, если ты подпишешься на канал. Если ты не подписан, поставишь лайк и напишешь комментарий четырех слов. Также подписывайся на мою группу во Вконтакте, так как скоро там 100 подписчиков. Я буду очень сильно рад, если ты подпишешься. В общем, ты был на канале Чаёк ТВ. Спасибо тебе за просмотр до конца. Пока-пока.